Приветствую, господа! 19 сентября этого года Львовский окружной административный суд принял решение по иску студента и никакого там иностранного вуза, а нашего родного украинского, а именно Национального университета Одесская юридическая академия. Конечно же, он был его интересы представлял профессиональный адвокат, вот его фамилия тут в этом решении указана, Жарский, молодец, и студент, и его представитель, то, что они не ждали, не надеялись на что-то, а подали иск. И вот, что в этом решении, какие выводы в этом решении. Здесь касается конкретно право выезда из Украины именно студента. А именно студентов не только иностранного УЗА, а как мы видим по этому решению, студента любого вуза, То есть лиц которые указаны в абзаце 2 части 3 статьи 23 закона о мобилизационной подготовки и мобилизации так как им постановлением кабинета министров в пункте 26 указано что всем можно выезжать кроме этих лиц указанных в абзаце 2 8 части 3 до да, указанной мной статьи так вот суд э еще, видите, тут они в мае подали иск, 23 мая суд принял этот иск к рассмотрению и открыл производство. То есть, по сути, вот с мая по э, сентябрь дело рассматривалось. Да, это не быстро, четыре месяца потратили, да, как бы, подождали. Но, тем не менее, сейчас первая инстанция приняла решение, вот, в, в пункте пропуски автомобильного соединения... Хребены, вот. То есть 26 еще марта э, этот э, студент пытался выехать. Но, э, и он подал паспорт гражданина Украины для выезда. И удостоверение о приписке к призыв, призывному участку. Номер такой-то. И студенческий билет. Все. Тем не менее выдали ему решение письменное о том, что ему запрещено выезжать э, из Украины. Но, вот суд, что какие делают выводы. Судом установлено, что, опять же, ИСТЕЦ является студентом Национального университета Одетская юридическая академия, дневной формы обучения и, соответственно, с удостоверением о приписке к, призывной, э, к призывному участку, ему на, э, выдана отсрочка от призыва до 13.06.2023 года. Вот, то есть, э, отсрочка есть. Тем более, еще можно идти по пути того, ну, допустим, в высках указывать, что вообще это призывник, а не военнообязанный. Вот. То есть, там касается постановление военнообязанных. То есть, оно вообще не касается студентов. Указанное дает основание для вывода о том, что истец в соответствии к статье 23 закона Украины, ну, опять же, это мобилизационная подготовка и мобилизации, по состоянию на 26.03 не подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Так, это так, потому что при, подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные. Понимаете, вот в чем, то есть суд в этом иске, э, ну, в этом решении по иску э, студента подтверждает те тезы, тезисы, да, которые тут, ну, я э, и мои коллеги доносят. Доносили и будут продолжать доносить, чтобы студенты наконец-то взяли, обратились за правовой помощью, достали свои вот эти вот отказы, решения об отказе и пошли и понесли их в суд. Да, это время, да, это э, какие-то дополнительные расходы, но эти расходы, во-первых, можно вернуть, дальше я об этом скажу. Вот, а во-вторых, право будет восстановлено, нарушено. И вот. С учета на установленные обстоятельства суд пришел к своему э, убеждению, а я бы написал еще к глубокому убеждению, что истец, прибывший в международный автомобильный пункт пропуска 26.03.22, имел право на пересечение государственной границы Украины как Лицо, которое согласно пункта 2.6 правил пересечения государственной границы, не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации. Все, все, видите? Что еще тут? Дополнительно. Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 14 закона, номер 17.10.6, решение уполномоченной службы, ну, это э, имеется в виду закон о приграничном контроле. Э, уполномоченное службу, служебное лицо, подразделение охраны государственной э, границы об отказе гражданину праве пресечения государственной границы в каждом случае должно быть обоснованным и с указанием конкретных причин отказа. Одновременно с этим ответчик в э, обжалованном решении не указал конкретных документов, которые должны были быть поданы из СОМ для выезда за границу. Но не поданы. То есть ответчикам не указано такого перечня, также и во время рассмотрения дела в суде. Понимаете, о чем речь? Вот, пишет дальше суд. Он именно обращает внимание на голошую. Что возможность подтверждения из сом наличия права на пересечение государственной границы Украины прямо зависит от четкого определения ответчиком конкретного и исчерпывающего перечня необходимых для этого документов, чего сделано не было. То есть это основной страх тех людей и студентов в частности, когда эту ловушку применяли пограницы, да, скажем так. Они что делали? Они выдавали это решение, и в этом решении просто не указывали, не, не, допустим, не предоставлен там такой-то документ. Они а просто документы, дающие право выезда э, за территорию Украины, за границу Украины на время, во время военного положения, не предоставлены, или там не в полном объеме. Все, казалось бы, а нет, вот она, видите, какая конструкция. Я об этом говорил, что именно ответчик должен конкретно указать, чего недостаточно. Видите, они не подтвердили. Ни в суде, ни в решении этого нет. Суд на это обратил внимание. Понятно, что судья, специалист в этом, он знает, как выписывать эти решения, на что обращать внимание. Возможно, и выскет на это обращалось внимание. Вот. Тем не менее... Вот она, статья эта, тут он ее приводит, что согласно части 1 и 2 статьи 77 кодекса административного судопроизводства Украины, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которых базируются их требования и возражения, кроме случаев, установленных статьей 78-79 этого кодекса. То есть именно субъект властных полномочий должен доказать, что он прав в этой ситуации. Понимаете? А он это не сделал. И все. И вот суд решил признать противоправными и отменить решение вот, для этого истца. И взыскать с военной части с пограничной службы за счет их бюджетных ассигнований на Счет этого истца, студента молодец, который не стал ждать что-то там. Судебный сбор, да, ну он там небольшой судебный сбор относительно, да, 992 гривны. Здесь не указаны еще расходы на правовую помощь. Не знаю, или безоплатно адвокат это сделал, или просто многие адвокаты почему-то боятся указывать, чтобы взыскали правовую помощь. Думают, что это как-то повлияет на решение суда. Я всегда указываю, если мне клиент платит, он платит на счет. Я всегда указываю, что предоставляю договор, квитанции. И прошу всегда взыскать эти расходы. Ну вот в данном случае это будет с Государственной пограничной службой Украины. И суды в большинстве случаев взыскивают полностью эти расходы. Вот, вот такая история. Да, это решение... 19-го не вступила в силу. Да, есть возможность подать апелляционную жалобу в течение 30 дней. Да, возможно апелляция изменит это решение. Но есть уже те люди, которые знают, что эти права можно отстаивать в судебном порядке. И нужно, вот о чем я. А вот это вот, а что он получил, а вы дадут ему там новое. А иск неправильно со составлен. Вот такие я комментарии вчера увидел в телеграме. Я опубликовал это вечером, уже там в 10 часов вечера я публиковал это решение. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм. Я там просто раньше публикую что-то. И вот после того, как я увидел вот эти вот типа, а что студенту? Да, вот, а что студенту, к примеру, а я пишу: а что вам? Ну, вы же ничего не сделали, а студент. Во-первых, он получит это решение суда. И 99 из 100 это решение устоит в апелляции. Все правильно выписано. 99 из 100 оно устоит в апелляции. 99 из 100 этот студент получит это решение и поедет себе за границу. Он отстоит свое право, он не прогнется. И он докажет это. Видите, ответчик не смог ничего представить в суде. Вот Все Простое дело. Это простое дело. Вот. Нужно двигаться дальше. Обращайтесь за правовой помощью э, к адвокатам, которым вы доверяете. И э, добивайтесь. Вот. Ко мне вы можете обратиться за персональной консультацией. Контакты я всегда указываю в описании к видео. Вот. Всего вам хорошего. До скорых встреч.